Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Человеческая неизбежность». Мы живем в интересном веке, мы живем в интересное время. Наши технологии еще чуть-чуть, еще вот-вот и достигнут пика, достигнут максимума. последние 50 лет технологический прорыв был совершен буквально во всех областях науки и техники. Почти во всех сферах жизни были определенные достижения, о которых 50-100 лет назад. Невозможно даже было мечтать. Кто мог подумать, 50 лет назад, что по телефону можно смотреть видео, фотографировать друзей, играть в игры и наслаждаться телефонными беседами с человеком, который находится на другом конце света, без провода и всевозможных задержек и промедлений. Это говорит лишь об одном, что человечество двигается к максимуму, к финишной прямой, и это говорит о том, мы скоро можем сами себя истребить. Мы можем себя истребить, нажав красную кнопку, запустив ракеты друг на друга. А еще нас может истребить планета, на которой мы живем, чувствуя себя хозяевами. Мы забыли о духовности. Мы забыли о мире, о любви, о прощении. Мы лишь думаем об обохащении. Сильный мир от всего. Только думает о том, сколько у них денег на счету, сколько заводов, яхт. У них построено, они думают только о своем кармане. Средний класс и нищие тоже самое, думать только об этом, как прокормиться, как остаться на плаву, как выжить. Весь мир только и делает, что потребляет. Мы работаем, чтобы заработать на пропитание, одеться, обуться, купить нужные и не очень безделушки. Люди побогаче покупают море ненужных безделушек, о которых буквально через какое-то время а то и на следующий день забывают. Вся экономика мира мозг человека устроен лишь на потребление хочу желаю покупаю приобретаю все вертится вокруг нас лишь для того чтобы мы покупали днями ночами работали приобретали это ведет неизбежно к тому что мы деградируем к тому что максимум технологий приведет к смерти человечества Такого уже было не один раз посмотрите и ознакомьтесь в интернете с доступной альтернативной историей, которая лишний раз нам подсказывает, убеждает в том, что были до нас другие цивилизации, более развитые, более продвинутые, и с ними произошло то, что происходит всегда, человек высоко задирает нос, он истощает планету изнутри и снаружи, он ничего не дает взамен, он только потребляет недра Земли, скоро будут пусты, они возобновляются миллион миллиардов лет. Мы за свой короткий век, который существует в наше человечество, истребили почти все. Не осталось уголкового мира, где бы ни побывал наш любопытный нос. Где бы мы что-то не растоптали, не подчинили, не вырезали. Мы везде. Мы не чувствуем себя на этой планете гостями. Мы чувствуем себя полноправными хозяинами, хозяином всего вокруг. Мы подчинили себе животный мир, считая, что мы хозяева жизни. Мы подчиняем людей, мы подчиняем технологии, подчиняем ветер, воду, воздух. Все вокруг используем лишь для того, чтобы поуютнее устроиться на диване, наблюдать на, на жизнь со стороны, наслаждаясь тем, как мы устроились. Жизнь буквально ради всего сводится к тому, чтобы жить ради комфорта, ради кайфа, ради власти, славы, благополучия. Нет духовности нигде. Мы теряемся, мы пропадаем, мы проваливаемся. Задумайтесь над тем, как мы живем в своих семьях. Это наш отдельный мир, наш маленький мир внутри. Внутри вашего дома, внутри вашей квартиры. Взаимодействие между друг другом. У вас же то же самое, как и в мире вообще. Потребляем, обижаемся, предаем, злимся. Опять же, почти ничего духовного. Все ради потребления, каждый живет почти для себя. Кому-то одежда, кому-то мобильный телефон, кому компьютер, кому автомобиль, кому ремонт. Нет даже капли того, чтобы могли обратиться к Богу поистине. Истинно, по-настоящему. Не просто ходить в церковь для галочки, не просто носить крестик, либо иную какую-то безделушку, которая говорит о той или иной принадлежности, к какой вере мы относимся. Мы не верим по-настоящему, не верим ни себе, ни в себя, ни Богу, ни людям. Мы сживаем себя как вид. Мне кажется, более разумно, более благополучно, благоприятно живут животные. У них этого нет, они живут свободно, счастливо. Это тоже люди, это другая нация, обратите внимание на них, как они радуются жизни, как они живут, какие они искренние. Они смотрят вам в глаза и ничего не замышляют. Человек же напротив говорит одно, думает второе, делает третье. Мы просто затерялись в этом мире, в мире технологий, в мире жажды на в мире денег, власти, славы, комфорта. Мы пропадаем, мы умираем, мы деградируем, весь мир куда-то катится, планета Земля одна нас устала, природа одна нас устала. Мы по сути умираем, мы пропадаем, это страшно, но это действительно реалии, если так будет дальше продолжаться, если так будут дальше продолжать ссориться государства, из-за территории, из-за флагов, из-за языков. Геополитика — это вообще проклятие для людей. Кто-то у кого-то что-то берет, кто-то у кого-то что-то отбирает. Это никогда не закончится. Власть подразумевает огромное количество влияния и денег. Это оружие, это война, это армии. Этот процесс не неостановим. Когда человек в прошлом веке Починил себе ядерную бомбу. Когда человек научился изготавливать это оружие массового, тотального поражения, пошел обратный отчет нашей жизни, пошел обратный отчет. Эри человечество, Задумайтесь, задумайтесь над собой, на конкретно, на примере своей семьи, как вы живете. Вы живете точно так же, на истребление, на выживание. Нет любви, нет искренности. Нет настоящих отношений, нет прощения, нет внимания. Мы умираем даже в семьях. Это ведет неизбежно к тому, что мы как вид будем истреблены. Либо погибнем сами от своего же оружия, от максимума технологий, от пика технологий. Либо будем уничтожены планетой, которую мы действительно просто извели и измучили. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.